Будьте здоровы, богаты и счастливы в любом возрасте, в любое время года. Продолжаем эстафету здоровья и счастья. Три простых действия в нашей эстафете мы вместе уже сделали. Первое. Мы заразились вирусом здоровья. Второе. Мы уделили внимание 1D – зрению. И теперь смело можем сказать «Я ясно вижу». Третье. Мы сфокусировались на 2D – на слухе. И теперь четко и ясно можем произнести «Я ясно слышу». Сегодня мы займемся оптимизацией 3D, осязанием, чувствованием кожи и не только. Испытывали ли вы когда-нибудь состояние мурашки побежали или мороз по коже? Знаете ли вы, что на это вы способны благодаря вашему дару осязания и нейробиологическим связям, которые сотворил ваш собственный организм, то есть вы сами. Кожа – это самый большой орган. На коже, в коже находятся триллионы нервных рецепторов, которые реагируют на малейшие изменения в окружающем пространстве. Кожей можно даже предчувствовать события. И главное – научиться использовать этот дар. Чаще всего осязание ассоциируется с руками и процессом обнимания или прикасания. И мы так привыкаем к этим ощущениям, что используем этот дар автоматически, как должное, не осознавая, как нам повезло, что мы имеем возможность наслаждаться окружающим нас миром с помощью этого органа – кожи. Мы можем общаться не только с помощью слов, но и с помощью других языков. Кстати, именно благодаря осязанию существует один из языков любви. Благодаря осознанному развитию чувственности человек может не только получать больше удовольствия строить множество новых нейронных связей, но и оздоровить свое тело и душу. Огромное количество всяких разных веществ, в том числе гормонов радости и счастья, вырабатывается в нашем организме, когда мы получаем удовольствие от прикосновения. Это не только прикасание к другому человеку, ребенку или дорогому близкому человеку, или интимных моментов с любимым человеком. Это прикасание к животным и приятным предметам. Это прикасание к чему-то теплому, мягкому, пушистому, гладкому. Продолжите этот список. Это может быть вода или чашка, одежда или фрукт, камень или игрушка. Наслаждение можно получать от многого. Главное держать фокус на этом, замечать эти моменты в своей жизни и радоваться и благодарить. Например, удовольствие от массажа, укутывания в пушистый теплый плед, наслаждение от прохлады шелковых простыней, касание ветра, морского бриза или теплого воздуха от камина, ощущение прохлада росы на траве или ощущение тепла и легкого касания пузырьков пены в ванной. Остановитесь и вспомните, от чего вы лично получаете удовольствие и наслаждение благодаря чувственности вашей кожи. Постарайтесь сегодня замечать эти радостные моменты блаженства. Будьте благодарны за этот дар, способность осязать и чувствовать. Ведь благодаря ему жизнь дарит нам множество приятных моментов и воспоминаний. Благодаря мурашкам и морозу, которые бегают по коже, мы можем улавливать подсказки Вселенной, которые тесно связаны с интуицией. Благодаря регулярным обнимашкам мы можем регулировать уровень гормонов без лекарств. Просто поразмышляйте над тем, в каком формате вы смотрите сериал своей жизни. 1D? Верите только тому, что видите? 2D? 3D? Предлагаем включить формат 7D, когда вы осознанно наслаждаетесь общением с миром с помощью всех активных органов восприятия мира и всех даров. Составьте свой списочек наслаждения и общения и используйте для радости и здоровья. Запоминайте их. Мозг все запоминает. Это прекрасная антистрессовая терапия и тренировка разных участков мозга, что очень важно для активного долголетия и хорошей памяти. В нужные моменты вы можете вспомнить эти чувства и испытаете физически это чувство, как будто бы это происходит прямо сейчас. Терапия обратной нейробиологической связью используется в лечении самых разных расстройств нервной системы и психики. Но не обязательно ждать диагноза врача, чтобы начать ее использовать. Ведь это дар, который вы получили по праву своего рождения. И это лучшее лекарство, которое всегда у вас есть. Например, когда у вас мерзнут руки, вы можете вспомнить ощущения, когда вы держали чашку горячего чая в руках. Почувствуйте тепло чашки и вам сразу станет теплее. Не верите? Правильно, не верьте, проверяйте. И в этот момент вы не только согрелись, в этот момент в мозге, в организме произошли каскады биохимических реакций, благодаря тому, что вы активировали нейронную сеть, которую создали осознанно в тот момент, когда держали чашку горячего чая и радовались возможности чувствовать и ощущать полноту жизни. Какие ощущения и чувства хранятся в вашей памяти, которые сформировались благодаря самому большому органу вашего тела – кожи? Обязательно сегодня получите максимум удовольствия от своего дара. Обнимайтесь не только с другими, но и с самим собой. Используйте осознанно свою кожу и мозг. В нашей эстафете здоровья и счастья мы назвали этот дар «3D». Но при этом помните, что порядковый номер не определяет важность. Важность и нужность каждого дара определяете только вы. Я осязаю и чувствую жизнь. Напоминаю, что вместе мы развиваем мультисенсорность. Студия ментального фитнеса 3Z плюс 7D, Wellness Studio номер 1 и я, Оксана Даламан, поздравляем вас с первым днем оставшейся жизни. Какой она будет, зависит только от вашего выбора. Переходи по ссылке под этим видео и будь здоров, богат, счастлив в любом возрасте, в любое время года.